Там договор. Ага. телевизор выбрали на ремонт. Ага. Ремонт не устраивает. Цена, да, надо вернуть э, аппарат сейчас. Ага. Ну, а что вам мастер говорит? Мастер просит стоимость телевизора Ремонт Зачем нужен? Я отказываюсь, соответственно, договору в соответствии. А, да? отказывай, отказывай. Договор? У вас договора нет. А? У вас нет договора такого? У меня есть, но... За диагностику и курьерские услуги? Курьерские услуги где написано? Услуги написано? Сейчас, секунду, у вас технику забирали или как? Технику забирали, где услуги курьерские написано? 500 рублей максимум написано. Это в зависимости от, того, от... чего? От 250 до 500 рублей. От чего зависит? Какая разница, где находится. Написано 500 рублей максимум за доставку. Откуда 4400? 1200 рублей, сто диагностика согласно диагонали. И плюс 500 рублей я готов заплатить за то, что он приехал забрал. Совхозный? С Совхоз. Улица совхозный, Краснодар. не совпадать? Ну, на каком основании? Я не знаю, так. Давай, сейчас... Ну, вот договор у меня на руках, мне надо забрать, мне сказали, что если не будете доставка вам не нужна, я сам приехал забирать. Вы работаете, правильно? Вы же в Честере работаете. О, Бруно, да? аппарат здесь? Какие-то сложности? Mm? Сложности какие-то? Ну, сейчас уточняю по вашему договору. А что уточняю? Ну, сколько у вас поплатит точная сумма? Почему... Вот же договор, 30, я, же, я же вам показал договор. То, что вы там требуете, это уже незаконно. Ну, я же сейчас и уточняю по этому. В чем проблема? Не, проблема в том, что вы мне даете товар согласно вашему договору и требуете я больше. Я его как минимум отдам после оплаты. Нет, я 1700 рублей я говорю прямо сейчас отдам тебе, не ну Я понимаю, сейчас уточняю почему ну, 1200 диагностика дала. Пятьсот рублей доставка по городу. Ну, сейчас, ну, я уточню, почему тебе 200 взяли. Сейчас решаем. Вы хотя бы покажите, что у нас здесь телевизор. Вынеси, я номера я проверю. Не могу я на нем проверю, проверю номера, угу. что он соответствует тому, что я сдал. Вы проверите обязательно, после оплаты. Я вам его вынесу, сейчас подошли. Сделай громкую связь, чё я. Слышь мне тут. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вы можете, пожалуйста, выйти на улицу, чтобы я до вас дозвониться мог. У нас везу, к сожалению, не ловит. Я с вами могу сейчас поговорить? Я вас очень плохо слышу, но если хотите, давайте попробуем. Давайте. Вас как зовут? Вы кто? компании компания в которой вы сейчас находитесь справа от вас находится можете повернуться ознакомиться ну вы то есть вы в Честере работаете правильно вся вы там может вы там не работаете откуда я знаю вас тут нету Я не знаю кто вы в этом три вопросы я вас я вас и спрашиваю, вы сотрудник компании «Честер»? По номеру телефона, который указан у вас в акте под печатью организации. Вы сотрудник компании «Честер»? Я представился вам и сказал свою должность. Вы не сказали, где вы работаете? Да, мы работаем в сервисном центре «Честер». Так, слушаю вас, какой, почему мне телевизор не отдают? Почему? Я здесь стою, пришел, готов оплатить. Сумму я молодому человеку назвал, согласно договору. Но плачуете, и вас заберут. Кого заберут? Он, наверное, не понимает, о чем мы а говорим. Будут... Сумму назвали 1700 рублей. Алло. Алло, кто назвал? Я назвал, согласно договору. Какая страховка в договоре? В договоре этого нету. Какая страховка? Курецкая служба рассчитывается в зависимости от местоположения Вы, наверное, не понимаете немножко. У нас, у, нас с вами заключ... у нас с вами заключен договор, где написано 1200 рублей диагностика в случае отказа и 500 рублей максимальная стоимость доставки по городу. Я готов оплатить 1700 рублей согласно договору. Какие проблемы? Я не вижу здесь ничего сложного. Я про страховку вообще не в курсе. Ее в договоре нет. О чем, о чем вы говорите? Поэтому у вас чуть дороже получается доставка с учетом страховки. Но... Если без страховки состояние техники может ухудшиться. Вы согласны с этим? Но я его сейчас осматривать буду. В любом случае при получении. Если с ним что-то случилось, будем составлять акт. Ну, Но... нет, вы мне сейчас скажите, пожалуйста. Если вы хотите оплатить без страховки, я возьму страховку я оплачу сам. Вы пожалуйста, это... оплачивайте. Здесь телевизор-то я что-то не понял. Да, это должен тут быть. Давай мастер, пойдешь, я ты посмотришь, если даже не Вот знаю. мастер разговаривает сервисный инженер. Я не знаю, тут что или нет. Ну смотрите, если что-то не так с телевизором, если не совпадает номер или какие-то повреждения, то вы берете ответственность на себя. Про страховку в договоре ничего не сказано. На каком основании это? Вы мне объясните, на каком основании страховку вы из меня вымоете? Я его спрашиваю. На каком основании вы из меня требуете страховку? Ну, диагностику я плачу, доставку. Случае, до... Вы, не с этим, вот вы меня меня... Вот все... Про страховку, молодой человек. Вы страховку почему при... при... На каком основании ухудшится, если вы мне сейчас набалтываете страховку, которой даже в договоре нет. На каком основании? Давайте вызовем участкового составим. Хорошо. Не проблема, можете вызвать. Хорошо, вас не так. Не проверь, не пожалуйста, телевизор здесь прямо сейчас на месте осмотрим, платим. Вот только что он <связывается> Где дальше? Ну, задай вопрос человеку. Тут телевизор или нет? Я говорю, ну вот, вот девушка сейчас выходила. Я понимаю, ты заходишь в ремзон выдаешь товар. Причем тут, тут ваш техник? Ты сейчас заходишь. Кто выдает? Хорошо. Кто я хочу осмотреть сейчас телевизор. Смотрите, я сейчас... Я сейчас... Я сейчас стою в ремзоне, ой, в пункте приема, хочу осмотреть телевизор так. и оплатить его. Так. Все, вопросы, какие вопросы? Мы хотим оплатить, чтобы вы и забрали оборудование. Так вы покажите, что оно у вас, почему я должен Нет. оплачивать то, чего я не вижу даже в глаза. Так вы оплатите, пожалуйста. У вас акт приема передачи техники присутствует, чтобы вы знали в организацию. Значит, оборудование находится в организации. Печать это под предоставлено вам. Акт приема передачи, давай почитаем вместе. Подождите, сейчас секундочку, что вы мне там дали? Акт приема передачи. У меня договор на руках. Какой акт приема передачи? А? Договор это с условиями акт приема передачи. В левом верхнем углу у вас написано. Что написано? Акт, -прием... акт приема техники сервисный центр. Это что? У вас написано договор номер такой-то. Техника сейчас находится в сервисном центре. На, по -по -по -на коммунаров 270 корпус один? То есть если сейчас я оплачиваю, 1700 рублей его выносят. Правильно? Сами это у меня договор на руках ваш, еще раз объясняю. Что? У вас договор... Ваш договор у меня на руках, тут все написано. Откуда вы там 4400 взяли, я не понимаю. Пишите, в ответ на нее в виде. Хорошо, то есть все, я сейчас оплачиваю 1700 рублей вам. Вы у меня отдаете технику, да, правильно? Да. Я, я сейчас технику да, получу? Да. Все, хорошо? А, повторяю, все вам. Хорошо, я сейчас оплачу вам. Терминал? У меня карта. на каком основании? У тебя, тебя кассовый аппарат есть? есть там, я а как ты мне будешь сдавать документы, о том, что ты принял мне деньги? Вы незаконно работаете, что ли? Сейчас. А что отсюда ты мне из... раз... из... Какой документ ты мне распечатаешь? Чековный, кассовый аппарат. Кассовый чек из кассового аппарата должен быть. Вы должны принимать я... фискальные, аппар... нет, фискальные нет, чеки. чеки. Могу... А на каком основании я должен принимать перевод. Отсюда... У вас даже кассы нету здесь. Я вам могу только отсюда дать. Я вам отсюда дать да. То есть там как... фискальный чек будет оттуда. 1700 рублей, правильно? И сейчас я после оплаты, ты мне выносишь телевизор мой. Пиши, куда переводить. Прямо здесь. Куда переводить деньги-то я должен? Владимир, вот, напиши мне напишешь, что я... 1700 рублей. Почему 750? 50 рублей откуда появились? Давай еще раз. Сейчас. То, что он там в полкинике лично не сказал, так и милый спрос. То есть, вот эти товарищи, Артем Тимурович, принимают деньги вот счет оплаты согласно договору, правильно? Вот, этот Тимур, Артем Тимур, а он то вообще, я даже тут ни такого фамилии нету здесь. Кто это вообще? Кому я деньги перевожу? Это а где написано? Документы есть какие-то на управляющие? Тут вот есть где-то, нет документов, потому что управляющий. Я кому деньги перевожу? Мне просто непонятно. А что вы мне сейчас вообще не, не телевизор вынести? А... Я вам сейчас все вынесу. И телевизор, и дам документ. Угу. Хорошо. Сейчас я перевожу, и мы все. Уважаем. на нас рублей. Правильно? Мы давай с тобой вместе договор прочитаем. Я же не из потолка цифры беру. Как вы? 1600 рублей. 1700 рублей перевожу на карту артем Тимуровича, да? Согласно договору. 202, 110, 25, 19, 25 октября.